Всем привет, привет! Сегодня я покажу, как я делала вот такие простые тыковки. Делается очень легко и быстро. Эту тыковку я делала из крепированной бумаги. Эту тыковку я делала из гофрированной бумаги. Я ее немножко протонировала. А для работы нам понадобится обычная фалька крепированная бумага. Также кто хочет, может использовать гофрированную, для этой тыковки я использовала вот такую гофрированную бумагу, обычную сухую пастель протенировала и зеленую гофрированную бумагу для листиков, также нитки, ножницы и термопистолей. Так, приступим, просто любой размер. Какой вам надо, я вообще просто делаю на глаз, вернула шарик и начинаю потом выравнивать, делать такой формочку тыквочки. Сейчас покажу. Теперь, когда я сгладила все края, ну, постаралась по крайней мере по ходу работы, я потом буду еще сглаживать. Теперь при помощи ножниц, может вам удобно спица или что-то другое, я делаю прожилки. Вот так немножко надавливаю. Оно очень легко это делается, потому что это фольга. И вот так я начинаю делать прожилки. такие форму тыклочки потом так ножничками где необходимо я подравниваю потом я уже немножко делаю чтобы у меня влезло с этой стороны три долечки был и с этой конечно друг напротив друга чтобы потом было удобно сматывать нитками Теперь, когда я сделала прожилки или долечки, я просто ножничками еще начинаю немножко подравнивать, делать немножко ровнее сами долечки этой тыквы. Хотя в природе, посмотрите, она не всегда ровненькая, гладкая, где-то эти долечки больше, где-то меньше. Как вам нравится, как получается. Ножничками делается легко так вот подровнял. Потом еще, когда я наклеиваю бумагу, я потом еще по ходу работы я еще ее подравниваю. Вот. И просто, чтобы она не была однобокая какая-нибудь, я немножко ее выравниваю, так вот придавливаю рукой, чтобы она была ровненькая, лежала ровненько. Ну и вот. Вот, заготовочка тыковки готова. Теперь я беру крепированную бумагу. У меня гофрированный не было оранжевой. Я просто беру обычную крепированную бумагу. Она очень дешевая. Может в раза три дешевле, чем гофрированная бумага. Кстати, шарик у меня примерно получился диаметром 4 сантиметра. Примерно. Отрезок. Тоже я все на глаз 12 на 17. Все на глаз. Можно больше, можно меньше. Теперь я делаю гармошечку. Так же, как и в гофрированной бумаге. Ничего сложного. Я показываю на крепированной, также также она делается из, из гофрированной бумаги. Так, все как обычно. Все. и просто потом начну закладывать определитесь, где у вас будет верх потому что верхушку я оставляю здесь все это приклеиваю с помощью термопистолета Подклеили я вот немножко так прокручиваю. Прокручиваю, прокручиваю, чтобы закрепилось. Где-то видим. Подклеиваем, чтобы мага тонкая, но ничего. Клеили вас и не видно. Все равно тут будет наматываться. Прожилка, конечно, нам стараться аккуратно сделать. Получается такая заготовочка, и потом я этот хвостик просто вот так вот раз и срезала, срезаю, подклеиваю, где что-то не подклеилось так, раз, раз, раз. нитки в цвет и начинаю просто обматывать по прожилкам по прожилкам обматывать вот по каждой туго туго как можете сильнее просто вот так чтобы придать фактуру если ниточка где-то торчит ничего страшного ее беру просто раз и отрезаю и все на этом считайте, что достаточно уже красиво. Старайтесь ровненько, чтобы ниточки не вылазили по бокам ровненько по прожилкам. Значит, все начинаем в другом направлении. И еще хотела сказать, когда делала, я это я ножничками порой прожилки вот так еще раз поправляю по бумаге аккуратненько, так раз, раз делаю еще их более ровными. Если надо долечки поправить, тоже с помощью ножничек вот так раз, раз и поправим и дальше начинаем обматывать тоже все обматываю очень туго смотрите я говорю, где необходимо ножничками так немножко поправить придали форму вот так вот так вот я тоже где-то поправляю и чтобы не выходили ниточки за да, прожилки потому что не очень красиво я поправляю тоже стараюсь ровненько и вот так, очень-очень туго. Очень. очень я немножечко так, капельку клея ложу чтобы закрепить все вот заготовочка уже готова ой ой ой капельку клея совсем чтобы клей конечно не вылазил, потому что будет не очень красиво ну, теперь заготовочка готова. Где не нравится, немножко поправляем. Если все устраивает, оставляем. И теперь мы делаем. Где-то можно поддавить, если форма под... немножко подправилась, она не совсем ровненькая получилась. Так поддавили, фольга выровнялась, получается хорошо. Теперь делаем вот такой вот хвост. Нам нужен. Все малюсеньки Я отрезаю таких вот. Два кусочка маленьких. Я скажу, сколько их размер Два. Примерно на глаз. И также один маленький квадратик для листочка. Так, размер получается сейчас скажу для листочка примерно 3 на 2 3 на 2 а эти полосочки тоже примерно они тоже получается 3 на получается 09 сантиметров а это может сантиметр и берем получается просто скру... начинаем скручивать вот так просто подкрутили вот но для тыковки это тоненькая, поэтому я беру и вторую без клея, без ничего, просто так раз, раз, скручиваю, скручиваю, скручиваю и так скручиваю, придаю такую выгнутую форму, как хвостик у поросенка. Ну, или как у тыковки, вот. Подкручиваем, она хорошо держит форму. Вот так, раз, и все, и получился вот хвостик я так... листик листики делаю как обычные свои листики я делаю Но я покажу еще раз тоже маленький я складываю вдвое и обрезаю только я начинаю поглубже обрезать чтобы потом эти кончики закрутить листик тоже у нас будет маленький так. Вот. Ну, я еще наверно под... подрежу чтобы подкрутить потом. Ну и если не получается немножко у меня тут остренькая серединка, я ее просто под... вот подрезаю и просто обычным способом подкручиваю вот так, закручиваем, в разные стороны. листочек Можно чуть выгнуть его. Все. Это и будет наш листочек. Но просто еще немножко я делаю потоньше основание. Можно еще немножко срезать. Раз. Чтобы было вот оно. Тоньше. Все. И просто берем клеем, подклеиваем. Раз. Тоже капельку клея. Серединку. Можно еще подкрутить если что-то нравится можно протонировать, тонировать можно выкнуть. в природе они совсем-совсем разные как вам нравится я говорю эту тыковку я тонировала эту оставила как есть и остался один наш маленький хвостик выбирайте сторону какая вам лучше нравится Просто капельку-капельку клея, чтобы он не вылазил и было красиво. И подклеиваем на веточку. Вот так. Вот, вот. вот и ты, тыковка готова. Вот они все тыковки мои. Они могут быть разного размера. Фантазируйте, пробуйте. У вас все получится. Такие тыковки также очень красиво для подделок в садик. Осенних подделок. Просто для декора, фотозоны. Для цветочных композиций из гофрированной бумаги. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, до новых встреч!